Всем привет! Очередной обзор AirDrop, который проходит на бирже EObit, где мы зарабатываем монету FastDollar, выполняя простые задания. Торги будут открыты в июне, конкретная дата пока что неизвестна, в любом случае до конца июня будет закрыт AirDrop. Пользуемся случаем, зарабатываем как можно больше монет. Ссылка на регистрацию в описании для мобильных устройств QR-код. Регистрация за одну минуту, вот вывод криптовалют фиата без кис. Верифицировать аккаунт здесь не нужно. За регистрацию TelegramBot дают 1000 монет за два. Один раз. У каждого задания есть свое описание. Нажимаем выполнить. Здесь будет инструкция короткая. Итак, остальные делаем каждый день. За QR-код, Telegram пост. Прочитайте в описании, если хотите выполнять задание дают здесь больше всего монет выполняется 5 раз за день то есть здесь вы размещаете 5 QR кодов в общественных местах делаете фотографии где разместили и забрасываете фотку на сайт получаете ссылку на него и вставляете в ответы итак так 5 штук здесь через программу print screen Делаем скриншоты, получаем ссылку и отправляем в отчеты для проверки. Получается половиной тысячи монет FastDollars каждый день с этого задания и половиной тысячи с этого задания. По депозиту, трейду, свопу, фарминг 10 дайсов есть дво, э, несколько видео как выполнять ссылки в описании. Твиттер ВК не работает, остался фейсбук, у кого фейсбук активный, Размещайте вот этот пост. И еще добавляйте что-то от себя. Тогда вас не заблокирует социальная сеть за спам. Общаемся в этом чате. 10 сообщений в день. 400 монет. На тему криптовалюты просто так прийти поздороваться с 10 людьми у вас не выйдет. Дальше у нас идет... Снимаем обзоры для YouTube TikTok при желании и возможности. Проверяем других участников. Каждый проверено задание другого пользователя. 100 монет по 12 в день. Итак, трейд, своп и 10 дайсов. я торгую на 10 копеек. Захожу в дефи, выбираю usdt рубль. Здесь у нас добавляем единицу. И нажимаем своп. Готово. Как здесь накапливается сумма больше 10 копеек. Производим обратный обмен. Ну то есть уже на следующий день. Чтобы засчитали задание. Это у нас был своп. Теперь обычный обмен. Выбираю пару трон рубль. И здесь продаю или покупаю в зависимости от копеечного баланса. Тут уже не 10 копеек, а 10 TRX. Нужно продать. Ну, выходит 60 копеек. Либо покупаем, либо продаем. И соответственно, после этого переходим в DICE. Выбираем пару. Не пара, а монету Tron. Видите минималки, какие у людей. Здесь корректируем сумму. И кладцы. У меня обычно где больше десяти раз, потому что здесь ставка копеечная. Можно и побольше. Вот, например, до вот этого вот таблички, чтобы видно было ваши именно ставки, а не других участников. Здесь ставите галочку. Переходим во вкладку AirDrop и проставляем отметки. Выполнено. Проверить и получить в этих трех заданиях. Если у вас вдруг, как было это раньше, тут статистика нулевая, не, не торопитесь сразу идти выполнять по новой. Зайдите в любое из заданий, которое выполняете каждый день, и нажмите кнопку Проверить и получить. Здесь обычно появляется, что вы выполнили задание, приходите завтра. Но сейчас вот иногда бывает, нужно стартовать бота и нажать кнопку «Я активен». И потом здесь повторно. Нажимаем и получаем оповещение. Выполнили задание или нет. Как видите, ничего сложного нет. Дело привычное. Два-три раза. Поделали, а потом уже все на автомате. На этом я все. Всем спасибо за внимание. Пока.